Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные классные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Идет Вовочка со школы. Соседка подходит к нему и спрашивает: Вовочка, как у тебя дела? Он: нормально. Ну, а как учишься, Вовочка? Нормально. Ну а как оценки, Вовочка? Нормально. Она: Вовочка, ну Он подходит к ней и говорит, «Мне папа сказал, взрослым нельзя говорить слово «отъебись».» Разговаривают два сперматозоида. Один старый, другой молодой. Молодой говорит, «Блин, да завтра у меня такой поход, а плыть не знаю как». Старый говорит, сынок, да ты не переживай, плыви вверх, увидишь там что-то такое темное. Подплыви, спроси, ты яйцеклетка, скажет, да, вот вы и сольетесь. На следующий день делает, как ему сказали, плывет он, смотрит что-то темное, подплывает и спрашивает, ты яйцеклетка? Она говорит, Стоят два гаишника на дороге А машин ни одной нету Смотрят, а там дед на тележке едет Решили над ним поприкалываться Останавливают его Стой! Ваши права! Дед, мои права! Они, да-да, ваши права! Дед берет палку Поднимает кобыли хвост и говорит, вон там, в бардачке. <связывая> Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.